Проточная вода тренирует пальцы. Если у этой фестереной провод шахнир не застегнется, поэтому приходится придерживать его оттатком из колёжной конечности. Я вышел на улицу, отдохнул грязную воду.